Доброго времени суток, дамы и господа, с вами при и сегодня произведем третье открытие Великого Хранилища Последнее открытие, по той причине, что просто-напросто следующие открытия будут уже, ну, не такие интересные Надеюсь, это финальное на ютубе открытие Хранилища будет полезное, замечательное и реально порадует меня Собственно, добыча для специализации лед. играем в специализации лед нынче Поэтому одна ручка будет хороша, нагрудник будет хорош с целью того, чтобы нормально прокрафтить кавинанскую легу. Поехали. Так, тут сета нет, тут сета нет, тут сета нет. Игра не перестает удивлять, но скорее всего это просто-напросто ступни. Хотя можно взять шапку с целью, допустим, последующего рекрафта в сетовый кусок. Думаю, думаю. Собственно, пока тут делались симы, я отошел, мариночка, к себе сделал и так подумал, а меня не устраивает ни шапка, вообще, ни голова в принципе. Суть в том, то, что одевая четыре сетовых куска, все кроме головы, ДК крафтят единство в шапку, таким образом сетовая шапка мне по факту просто-напросто не нужна. Идем далее. Ступни. При условии того, то, что у меня сейчас с сетовой вещицы в виде нагрудника. Я не могу позволить себе надеть плечи на грудник плюс перчатки плюс ноги С целью крафта единства в голову Мне придется крафтить единство в ступни Таким образом, меня ни одна из этих вещиц вообще в принципе не устраивает Запястье лего, запястье лего, ноги сет, кольцо не особо кайфовое Пвп вещи меня вообще не устраивают Мне что, реально брать монетки с целью покупки последующего дырокола? Ну то есть, похоже да я реально беру на третью неделю монетки? Кайф? Просто кайф. Я еще маленько подумаю, но это скорее всего реально будут монетки. Даже ориентируясь на будущее, эти сапоги не дадут особого плюса, потому что основной стат у них — универсальность. Много универсальности. Ну да, круто и интересно, но это не даст особой пользы. Поэтому это реально монетки. Давай-давай-давай уже свои монетки. Угу, хорош. Модификатор текущей недели, укрепленный, воодушевляющий, мучительный. Ох, веселая неделька будет. Но зато у нас будет две легендарочки, и можно будет выправиться по статам. В общем, я не знаю вообще, что сделать с этой игрой. Но, по крайней мере, на этой неделе еще и можно будет пушечки апнуть. Что довольно-таки повысит дэмэдж и повысит item левел. <coughs> Всех вам благ. Счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. Хорошего вам открытия хранилища. До скорого.